Дорогие друзья, вы на канале Samsung, просто каналчик у нас есть такой хороший. Всем известно уже давным-давно, что Spotify в России перестала работать, но есть выход из положения. Допустим, вот как у меня, как вы видите, сейчас запустится и все работает прекрасненько у меня здесь. Пожалуйста, запускать не буду, почему? Потому что забанит у меня значит, видос, поэтому... Как сделать так, чтобы у вас э, все это работало? Ну, естественно, нужно будет, чтобы у вас была уже учетная запись Spotify. И вы уже запускали, и у вас не работает, и встречаетесь вот с такими вот сообщницами, которые вы сейчас видите на своих экранчиках, тогда делаем, значит, следующим образом. А вначале мы с вами запускаем VPN. Ну, допустим, выбираем и запускаем «Германия». Нужно просто изменить, э, так скажем, геолокацию в самой учетной записи Spotify. Все, врубили, у нас все работает. Дальше в описании видео будет ссылочка. Эту ссылочку я взял на сайте ФОПДА, на нее тоже будет ссылочка. Вот она, дорогие ссылочки. Если нужно будет войти в учетную запись, вы в нее входите в свою учетную запись, потом... Если что, выходите обратно, потому что может не появиться сразу то, что нам нужно. А уже потом, вторично, вот вы вошли в нее, здесь спускаете внизу. И смотрите, у меня была, как видите, Великобритания. Я поставил для того, чтобы работал теперь, меняю ее просто на Германию и нажимаю сохранить данные. В вашем случае здесь будет Россия, когда вы нажмете изменить данные, у вас появится Германия там или любой, да, тот, что вы выберете в VPN в вашем. И все, без проблем пройдете, сделаете, э, так скажем, изменения вот в учетной записи э, страны и региона. Потом спокойненько запускаете свой Spotify и слушаете музыку на своем смартфончике Galaxy. Вот так, дорогие друзья, все легко и просто. Вы были на канале Samsung подписывайтесь лайки комментарии все в описании видео